Ку-ку. Маткуль, привет из студии Саши Золотухина. Привет, <с да, <с да, спасибо тебе, да, uh -huh. что ты меня снова приветил. Да. Значит, вот у нас сейчас такая задачка интересная на подвижные блоки. Это проблема многих учеников, потому что эта тема у всех почему-то западает. Вот. И, и Саватиева да. Алексея uh -huh. Владимировича тоже физику неплохо бы подучить. Прямо скажем. Да, и к тому же это близко очень к математике, мне кажется. так что. Науки такие дружеские. Да, я клянусь вам, что я не видел ее ни разу в жизни, поэтому угу. начинаю. Ну то есть вот я вот сейчас начинаю читать, если вдруг окажется, что я 35 лет назад я решал в школе, угу. я, я не вспомню этого все равно. Да. Вот C4. Итак, C4. Угу. Через неподвижный блок переброшена легким движением руки. А нет, переброшена легкая нить. С неба свисает блок, вот такой, да, блок. Но он крутится, да? Он не подвижен да. в смысле, что он висит. но ну, он У него здесь вот, он так прикручен, и вот это колесо, можно... Вот крутить. это колесо угу. вращается, да? Так, легкая нить, на одном конце которой подвешен груз массы 4 М. Ну, тут, видимо, все пропорционально М, да, поэтому... Да. Можно писать 4 смело. 4 килограмма, да, например. Угу. Ага. Так. Эм. А на другом блок. О! На другом блок. Александр-блок на другом. А это уже подвижный, то есть он да. на веревке висит Да, он, он и сам вот туда-сюда да. ездит и крутится, угу. да? Да, и то, и то, так. И то, и то. Так. Через подвижный блок, переброшенный на нити гири массами М1 и М равное полтора килограмма А, значит, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас М сейчас. А, равно полтора килограмма, вот оно М угу. равно полтора Значит, там висит на самом деле 6 КГ. Потому ага. что там висит 4М. Вот. Так. А физики так любят, да, вначале писать тему, а потом обозначать за... Ну, в общем виде решают, да, что а, потом ага, ага. посмотреть, а что будет, если такая а что масса, что будет, если, а что будет, другому, если да? такая, ага. да. Чтобы мозги поразмять потом еще да, дополнительно. О, понял, понял, понял, да, прикольно. Так, и здесь соответственно М1. Ага. Вот так. А, так, гири массами неизвестный М1. И М равно 1,5. Определите массу груза М1, при котором он будет находиться в равновесии. Массой блоков пренебречь. Определите массу груза М1, при котором он будет находиться в равновесии. Да, слушай. То есть он не будет двигаться, понимаешь, да? Да, я понимаю, но не понимаю, как это возможно пока. А, Сейчас, подожди, подожди, подожди, подожди. Этот будет уходить, а этот будет уползать да, да, да. Все, вот. потому что так-то это невозможно никак ага. Либо эти, рассы. Или... Вот, но я тут что стою, если надо что-то напомнить вот про там второй закон Ньютона, про силы, которые действуют. Да, я буду понимаешь. спрашивать, но пока, пока, пока не надо, да? Пока нет, потому что пока что? Но ну, вот если он полтора килограмма, то они уравновесят друг друга, но вся эта махина поедет вверх Ну да, и он вот туда да. покатится а если он соответственно четыре с половиной килограмма то этот этих перевесит, но эта собака поедет вниз. А, нет, кстати, они, не факт, что будут, если четыре с половиной, они будут равновешивать. Тут может все двигаться в этой системе. Да, ускорение есть же. Все сложнее гораздо, все гораздо сложнее. Да, слушай. Тут без второго закона Ньютона как бы никак, поэтому, может, напомнить что-то там? Ну, второе это F равно MA, это я помню, это правильно, да? Ну да, и вот F это сумма всех сил, и тебе для каждого груза нужно будет это расписывать. О, вот. офигеть. Какие так. силы действуют? На каждый надо отметить сначала. Так, ну смотри, вот сюда действует сила тяжести. Определенном. Вот, угу. как ее там 4МЖ. Или а. а. Нет, А, ну да. да, да. А, ну, ну ну мы M Фад... будем, да, хорошо. Угу. А, а 4МЖ действуют сюда, да? Угу. Так. Ну, а на эти, соответственно, действуют, значит, М1Ж, а сюда МЖ. Угу. Ну да. Так. А еще? А, так, еще. Что бывает еще? А, так, какие еще силы? Вот что не дает им просто упасть? Просто, ну вот, вот здесь как бы вот она лежит на блоке. То есть... Не-не, а, а, надо и... вот именно вот на это тело смотреть. Вот именно на это тело что действует, что не дает ему упасть. Веревка да. тянет на него. Ага. Да? Вот натяжение нити буквой Т обозначается. А, ну я пока не знаю его. Не, вот Т правильно? большое. Т маленькое время обычно. А. О. А ты большой. Да, мы его потом узнаем. То есть мы его пока не имеем, не обязаны знать. Мы его не знаем. Его. Да, а, ну, конечно, просто ввели переменную. А. И здесь какой-то Т-штрих, да? Не, да? А, Так как это нить а. одна и та же, то, ты, то ты у нее натяжение везде. Все, она, угу. А даже если она разгоняется, да, она все равно. Неважно, да. Она невесомая, она легкая нить. А. В этом случае у нее везде будет а. все одинаково. Угу. А, и здесь уже Т1 и Т1, да? Вот, да. Вот хотел обратить внимание, что если нитки разные, то у них уже другие натяжения могут быть. Так. Угу. А теперь... А, теперь вот что. Теперь, если бы Т1... А, сейчас. Ну, вот это тянет вверх, а эти тянут как бы вниз, да, блок? Да, если вот силы, действующие на этот блок, именно расписать... Да, вот если она угу. нулевая, то он висит. Но это не значит, что это висит, да? Это может двигаться как угодно. Не, а она да, в есть... любом случае нулевая, потому что блоки невесомые. Вот там э, сумма сил равна масса на ускорение. А у нас масса ноль тут. Если про этот блок говорить. А. -а, -а, -а ох, как интересно. Сейчас. То есть в любом случае. Сейчас, но он же при этом едет туда-сюда, или неважно, да? Не, он едет, но он, он как бы ма, сумма сил равна ма, но массы нет. Массы нет, значит си, сумма силы равна нулю, да? Да, вот именно на блок действующий. А, Ой, как интересно. Но на блок, соответственно, сюда действует т 1 и 1 Ну да, по третьему закону нюхл. То есть Т равно 2 ты 1 получается, да? Да. Потому что 2 сюда, а 1 туда. Так, понятно, то есть на самом деле лучше не так. Это ты Не, это пусть это будет. Это это 2t. А, а вот так, бы, ну да, да. Чтобы сразу Все, я понял. перевести к... Угу. Так, значит, теперь я... Ну да, это я тоже стираю, потому что я это я еще помню. Так, что у нас теперь действует? Значит, теперь... А, теперь что происходит? А, значит, тут вот может быть и в плюс, и в минус, в принципе, да? В обоих угу. случаях. А, так. И тут знаешь, как, тут надо предположить, вот куда едет этот. Вот первое, надо чего-то отталкивать. Да, да. Ну, а, если этот в равновесии, да, угу. если этот груз висит. Так, значит. Сейчас я подумаю, сейчас, значит, он а, будет висеть, если вся эта махина будет опускаться, да. Но тогда а, этот, а, тяжелее этого. То есть если вот эта махина опускается, если... Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, нет, нет, так, сейчас, секунда. Да, не просто первый раз такое за 30 лет решать. Значит, итак, если этот блок висит, то это происходит в двух случаях. Угу. Либо если этот блок едет вверх, и эта нить укорачивается, угу. либо если этот блок едет вниз, и эта нить удлиняется туда. Да. Вот. А тут знаешь как? И что, можно понять сразу, да, что из этого будет верно. Не, физика такая, она лояльна к этим предположениям. То есть ты говоришь, ну допустим сюда, тогда так. А если окажется не так, то у тебя просто а, ускорение вот так, с минусом да? будет. Понимаешь? А, ой, как прикольно. Да. Оно ну, сами уравнения уравнение подкорректирует твой выбор потом. В итоге. Ага. Ну хорошо, допустим. А, то есть можно одним единообразно обозначить, да? Оба? Да, а потом, если а, что, динам, ну минус значит, появится. Ну, действительно, слушай, прикольно. Значит и так. Он висит, нам это дано. Но во-первых, скорости, да, должны э, полностью друг друга компенсировать. Не, про скорости вообще тоже, да. и скорости и... ускорения, все, да, должно. Ну главное ускорение здесь. Главное скорость начальная у них 0 Скорость начальная 0, значит тут то все упирается в ускорение, да. Если ускорение будут все время одинаковые, то и скорости будут все время равны, да, скорости ну будут да. равны нулю. Так, э давай. Ну сначала хорошо, вот если вот этот, угу. вот, вот у этого, да? у, -у yeah. этого я могу, на него действует сила равно mg минус t, ну, в зависимости от знака. А, вот. И если ось y вниз, давай, ось y вниз тогда. А, правильно. Да. Вот ось y, да? Угу. И вот у меня на этот блок, на, на, на этот груз действует сила mg минус t. Угу. Хорошо. Значит, эта сила равна m умножить на его ускорение. То есть ускорение а вниз ну, можно да? просто выбираем. Даже вниз выбрать тогда просто a. Угу. Вот. Сюда же а. Вот для этого груза. Да. Угу. Так. И вот мы знаем его ускорение. Теперь надо понять, а, как это сказывается на ускорении а, вот самого m, вот, который висит, он равен нулю. Значит, ускорение у этого такое. Ладно, давай напишем еще на это ускорение. Угу. Здесь 4mg минус 2t. Равно 4n на b. А ускорение у этого, соответственно, вот этого это у этого b. Так? Ну, ну ладно, да. Там можно индексы ввести, да. Они как, физики не любят, да, чтобы ускорение было за b обозначено? Ну, за b как-то непривычно, да. Тогда -да, пусть будет а 1 и a2. Угу. Да? Да. Так. Хорошо. Итого, если этот едет вниз А2, а этот едет вниз А1, вот теперь мне надо понять геометрически, уже чисто, видимо, mm -hmm. что означает, что ускорение у этого отсутствует. Mm -hmm. Вот. Что означает, что ускорение у этого отсутствует. Ну, вообще. А, а ты помнишь а, вот подвижные как системы как бы, координат тему вот такую? А, э, я ее сам применял uh -huh. в форте Боярд, когда у нас uh -huh. стрелочки часов были. Uh -huh. Помнишь, там я вошел в систему, связанную с толстой стрелкой, uh -huh. которая два раза. А, относительно нее... 22, нет, 22 нет. поворота было. То есть, в принципе, я их когда-то даже применял. Сейчас, но ну, здесь, если он, вот, если он висит, то Т равно m1g еще, к тому же, да? Вот, ну э, да, ну, то есть мы отсюда t можем найти. Да. Да. t равно m1g. Ну, не, не, не t, мы из этого m1, да, будем искать, на самом деле? А, ну да, да, в итоге, да. То есть, а вот, ну, теперь нам не нужно, вот мне не хватает здесь, как связаны А1 и А2, если он висит. Ну вот смотри, то есть, у нас вот, да? получается этот блок движется вниз. Да, вот я сейчас, да, я пытаюсь понять. Значит, этот, этот это тело. Вниз. А этот блок тогда куда а, движется? Ну, естественно, вверх и с тем же ускорением да. просто. Ну, вот. понятно, что это ровно то же самое. Он сюда движется с ускорением. Ну, а давай а вот этот, обозначим. Да, и этот вверх mm -hmm. движется с ускорением А2, вверх. То есть минус А2, на самом деле, у него ускорение, ну так, если как бы по, по... проекции. Да. Да. Угу. да, если у если этого вниз, то это этого вверх. Теперь, этот А2, а этот вниз А1. Вот мне нужно представить себе вот это. Вот эта веревка фигачит вниз А1, угу. а это вверх А2. А, так, сейчас, то есть, если я просто вот ровно с тем же А1 поднимаю... А, то вот для этого груза все устаканится. Но мне нужно для другого груза устаканить. А ты смотри, мне где... нужно устаканить для вот этого, а не для этого. Ты то рассмотри есть, чисто вот, вот, вот здесь, вот, как вот. будто, все вот. неподвижно. Как бы, нет, здесь же этот же движется. А можно рассмотреть ситуацию, когда у нас фиксируется вот эта подвижная система координат, и что происходит в этой, в относительной. Ну, в относительной совершенно ясно, что происходит. Угу. Сюда один и сюда один. 1 Не, да? уже не один. 1 уже какая-то другая А Как? Это, ж... это же ниткой связано Нет, это подвижная система Ну корректор. да, я говорю, что Нет, ну в смысле в самой под... Ну как бы, если бы она стояла, то ясно, что сюда и сюда была бы одинаковая. Ну да, тогда а... вот Давай это А, а... относительное как-то назовем там. Ну да Нет, я сейчас сразу хочу понять, что вот если Если мы при этом ее тянем вытягиваем вверх да угу. а, Значит Мы вытягиваем ее вверх Сейчас, значит, вот А1 едет, А1 едет вниз. А, это ускорение уже с учетом, и этого тоже, да? Угу. А, да, вот это А1 да. уже. Это ускорение. То, это... С учетом, да, с учетом, с учетом, с учетом. Ам, то, так, так, так, так, так. Э -э -э так, как же это представить? Итак, значит, вот эти два, ну да, неподвижный, все, все как бы понятно. Вот если бы он стоял, я бы сказал, что происходит. Этот вниз один, 1 этот вверх ну один. Ну давай вот так вот И мы нависуем. Да, да, вот оно. Вот, это вниз А1 идет, этот вверх один 1 тоже. Это понятно. Не, ну тут лучше другой просто индекс вести, там какой-то А3, допустим, я не знаю. Ну, ну важно, да, А3. В угу. общем, если бы он стоял, то это угу. были бы совершенно одинаковые. И вот теперь вот мое воображение не может мне позволить сказать, что происходит, если он едет вверх с ускорением А2. То есть это накладывает, это накладывает, соответственно, на эти ускорения. Ну вот здесь будет просто А1 минус А2. Э -э вот, вот здесь вот он едет вниз. Э -э нет, э не так. А1, э сейчас. А1 минус А2 это ускорение, с которым этот груз убегает от блока. Во. А -а -а вот, вот у меня это вот, один, да? Угу. А этот едет вверх А2. Э Тогда, Тогда у тебя, льются. кстати, этот будет стоять левый, а не правый. А да, правый. мне нужен, да, мне нужен правый. Мне вообще нужно, чтобы. Так. Э -э ну, или действительно, вот этот так, Как бы так. Э -э значит, сейчас, давай за x. Все-таки я. Значит, угу. ускорение. Вот x, да x едет вниз, x, вот если он вниз направлен x, то x плюс а 2 это относительное ускорение его ухода туда, угу. от блока. Да. А, соответственно, a1, a так, x, a1 плюс а 2 это относительное... Только сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. А, и они будут противоположны друг другу, да? А, а 1 плюс а2 это относительное ухода вниз вот этого а, от блока. Вот, смотри, mm -hmm. вот ускорение, с которым блок от них убегает, это а2, mm -hmm. и если каждый из них вниз тянется, ну вот вниз, условно вниз, этот x это один, я не знаю, какой знак, но неважно, mm -hmm. то вот это есть ускорение убегания груза от блока. Угу. И это тоже ускорение убегания убегание груза от блока. И они должны быть очевидно противоположны. Потому что, эм, потому что относительно блока они не могут э, по-разному убегать. То есть у, ускорение убегания этого от блока и этого от блока. Они расположены по знаку и равны по величине. Не Один если убегает, другой наоборот к блоку. Конечно, побегает. конечно. Поэтому угу. вот минус. Поэтому минус. И поэтому получается э, следующее. 2А2 не, равно мне кажется... минус 1 минус х. Мне кажется тут проблема в том, что э, если это у этого относительное ускорение вниз направлено, то у этого относительное ускорение вверх Вверх, как? но я то знаки так, тогда тогда... Это все равно, не, нет, я пока обозначил, ну, давай посмотрим, что у меня выйдет Посмотрим, Вон, ага. а, я пока обозначил так, чтобы знаки меня как бы не волновали То есть вот x вниз и a1 вниз, тогда это у этого, это у этого, этого И вот эти должны быть полностью друг другу противоположны По знаку и равны по величине Получается, что x равно а, минус 1 минус 2 a2 то есть ускорение, угу. вот, у этого ускорения равно минус А1, минус 2А2 у моего. Ну да. Ну, должно быть равно 0. Да, тут минусы появились как да, раз. Да, потому что вот, вот. Угу, я то понял. Есть, а, соответственно, получается уравнение А1 плюс 2А2 равно нулю. Вот то, которое я хотел найти. Угу. Правильно, да? Да. Ну вот, вот, то есть здесь логика какая? Здесь логика такая, что скоро, я ввел понятие такое ускорение убегания от блока. Угу. Оно, очевидно, создается вот такой формулой здесь и здесь Но они должны быть полностью друг другу противоположны Да Все, поэтому получается вот такое Двойка появилась И теперь я могу это подставить, наверное, в эти уравнения просто Я получу mg равно t плюс ma1, да, то есть t минус 2 ma2 Так? так это это ж сейчас это первый, бы... первое уравнение а просто перенес да? да а второе 4mg равно 2t плюс 4m 2 вот такие получаются уравнения а вот вот такие получаются уравнения так а что я хочу мне нужно t да мне нужно t а, а, эм, ну сейчас, э, да, э, ну допустим, я умножу это на 2, нет, я же хочу t. Не, ну я хочу t, но я 2 тоже хочу. А, ну это просто 2 из изумия неизвестными, мы сейчас его угу. э, решим. Значит, э, чтобы найти t, мне это нужно на 2 умножить. Нет, э, не на 2, подожди, подожди, подожди, подожди. Мне нужно убрать вот эту дрянь. А, да, на 2. 2, 2 минус 4. Угу. И я складываю. Да. Все, а 2 ушел паразитический. 6 МЖ равно 4Т. Значит, Т равно 1,5 э, МЖ. Вот. 1,5 МЖ. Равно М1Ж. О! Ж сократилось М1 равно полтора М. Угу. Получилось так. Все, А М полтора. А М равно тоже, полтора, да. да. Угу. 2,25. и А это они специально да, сделали, чтобы был такой некруглый ответ, чтобы не, не, не угадали, да? Сейчас давай проверим. То есть 2 и 25 получается. КГ. Да, ответ правильно. Офигеть. Ну да, ну в общем да, тут пришлось серьезно поспоминать. И просто даже поприкидываюсь здравым смыслом. Ну, uh -huh. Там, видим, какие-то законы, да, какие-то по-другому, более аккуратно все записываются. Ну, там да? есть формула относитель, а абсолютно равно относительно плюс опереносное. Uh -huh. Относительно это системы. Uh -huh. ну, примерно вот системе, это, примерно да. вот то, что я выводил. Меня да. просто вот в своем решении немножко сбилось толку, что это x вниз направил. Ну, так я оба вниз, ты же правильно uh -huh. сказал. Ты говоришь, выбери ось, и все uh -huh. будут как бы знак. Ну, да, знак там, ты, ты ну, про это и думал, что да, знак сам что Знак сам, а вот он, пожалуйста, вот он. Вот он вылез. Вылезает двойка. Вот это, да, я уже понял, что двойка вылезает. Вот здесь, в этом месте, стало ясно, что вылезет двойка. Угу. Потому что А2 удваивается. Да. Прикольно. Слушай, вроде ничего особенного не написали, а выяснили, сколько должен быть вес. Угу. То есть при этом весе. Что а, кстати, давай подумаем, что у нас, да, как они движутся. Что будет происходить. То есть, будет. получается, что? Ну, во-первых, так как он больше получился, угу. значит, как бы эта вся система едет наверх, а не вниз. Значит, соответственно, он видит вверх. Вот он фигачит вверх туда. А, можно посчитать все эти, да? Да, у нас же все, все У, у нас равно все 0. есть. Т равно м 1 g То есть Т равно 2,25 G. Угу. А это, соответственно, равно 4,5 G вверх. 4,5 G. А, а это 4. А, 6, это 6G. Вот. Угу. Сюда 6G, сюда полтора G, да. Да. Сюда 2,25G. Вот. И, соответственно, а, ну вот что мы видим, да. Что нить туда давит 4,5G. Значит, ну вот здесь полтора G разница. Значит, он вниз едет. Угу. Вниз. А, да, полтора G, да, полтора G делить на 4M, на самом деле. То есть так как бы: 1,5 g делить на 4MG. А, ну, то есть он как бы едет вниз, вот он, так бы он ехал 6G, а так едет полтора g вот. Четыре угу. ну, раза меньше ускорения. То есть если это чувак, угу. то он в четыре раза, он как на Луне, он в четыре раза э, медленнее падает, да, в этой а, системе. Ну, ну да, да, то есть там получается, да, он так медленно падает. Этот чувак с дикой скоростью вверх летит. А, -а, а, ужас, <сélок> <сélок> <сélок> ужас какой, да? Ну да. Очень круто. Ну прикольно. Спасибо, за вас, Саша, здорово! Да? заодно я чуть-чуть физику вот, ну, э освежил, освежил в голове. Ну да. Маткуль, привет. Итак, спасибо большое Алексею за решение данной задачи. Он получил абсолютно правильный ответ. Но я думаю, что такое решение, такое оформление комиссия ЕГЭ не приняла бы. Ну, во всяком случае, могла бы не поставить за это максимальный балл. И сейчас я хотел показать, как нужно оформлять данную задачу, чтобы вам зачли ее на ЕГЭ. Итак, мы записали то, что нам известно, что М равно полтора килограмма. Также мы указали массу этого груза на самом рисунке. То есть так тоже можно записывать данные, то, что здесь 4М. И также мы обозначили ускорение вот этого тела за А1 и написали, что оно равно нулю. То есть тем самым мы ввели вот эту вот переменную А1. Давайте теперь отметим все силы, которые действуют на этой картинке. Давайте начнем с этого. То есть получается сюда действует 4MG, сюда действует натяжение нити. Так как нить одна и та же, то у нее натяжение везде будет одинаковое. Значит, здесь мы тоже можем T написать. Давайте даже T1 введем. Да, вот я с помощью рисунка в данном случае ввожу новые переменные. Так, на этот блок, получается, действует сила T2. И здесь действует сила T2. И получается, так как здесь уже нить тоже теперь одна и та же, то на эти грузы тоже будет действовать эта сила натяжения. Здесь Т2 и здесь Т2. Здесь давайте допишем М1Ж и здесь МЖ. И давайте теперь подумаем, как наше вот это вот тело может иметь нулевое ускорение. Вот в каком случае его ускорение будет равно нулю. Как уже правильно говорил Алексей, это может быть в двух случаях. То есть если груз едет вниз, Тогда вот этот блок едет вверх, и чтобы этот груз не ехал за ним вверх, вот по этому блоку этот груз должен подниматься вверх, а этот вниз. И тогда, если вот это вот ускорение, с которым блок двигается вверх, компенсирует ускорение, с которым этот груз опускается вниз, то это тело будет иметь нулевое ускорение. И также возможна ситуация, если вот этот груз поднимается вверх, тогда этот блок опускается вниз, но если здесь происходит вот такое движение в эту сторону теперь уже, то э, ускорение относительное вот этого груза вверх будет компенсировать движение блока вниз. Можно выбрать какую-то одну из этих ситуаций, не обязательно верную, и потом в зависимости от полученных знаков мы уже поймем, куда на самом деле вся эта система двигалась. Э, ну давайте выберем движение вот этого груза вниз. Пусть вот это тело движется с ускорением вниз. Давайте это ускорение назовем А2. Тогда наш блок движется с ускорением А2 вверх. И смотрите, давайте теперь попробуем заморозить вот этот вот блок. И подумать, если бы вот эта вот нитка не двигалась, то куда бы должно было быть направлено ускорение в грузе М1, чтобы он в итоге не двигался. Получается, блок движется вверх, а наш вот этот груз должен относительно иметь относительное ускорение направленное вниз. То есть, если бы блок не двигался, этот бы с ускорением A относительное двигался вниз, а вот этот груз, который m, он бы двигался с таким относительным ускорением вверх, A относительное. Вот. Но мы с вами понимаем, что у нас э, это, этот блок тоже движется. И получается тогда ускорение вот этого нашего груза, как мы и хотели. Вот это А относительное вниз и А2 вверх. Они взаимоуничтожаются. То есть отсюда мы понимаем, что А2 должно равняться А относительное. Ну, чтобы в итоге их сумма была равна нулю. Это я все расписываю как бы в проекциях на ОС y, То есть если в проекциях на ОС y. расписывать, у нас 0 равно ускорение подвижной системы координат А2 минус А относительное. И отсюда следует А2 равно А относительное. А у вот этого груза у нас будет ускорение получается, давайте сразу для него второй закон Ньютона расписывать, проекцию на ОС y. Он сам по себе движется вверх. С ускорением А относительное, которое равно А2. И плюс еще блок, вот этот тоже движется вверх. Получается у него ускорение h 2А2. И все это равно силе натяжения нити второй минус сила тяжести. Распишем второй закон Ньютона для этого груза, который у нас на самом деле покоится. Т2 минус М1Ж равно нулю. Распишем силы, которые действуют на блок. Это нужно обязательно объяснить. Нельзя просто так написать, что тут 2t, а тут t. Нужно уравнение хотя бы записать. t1 минус 2t2 равно 0. И можно еще в скобочках записать, так как блок невесомый. И последнее, что мы записываем, ускорение для вот этого тела. Получается t1. Минус 4MG. И теперь уже это будет равно минус 4MA2. Потому что ускорение этого тела направлено вниз. Ну все, мы получили вот такую систему уравнений. И можем все подставлять здесь. Для начала давайте упростим это все. И вот, пользуясь этим уравнением, уберем лишние t. Тогда у нас получается 2MA2. Равно t2 минус mg. Здесь у нас t2 равно m1g. А в последнем у нас 2t2. Нет, я подставил вместо t1. 2t2 из этого уравнения. Минус 4mg равно минус 4ma2. Теперь видно, что можно сократить на два последние уравнения. Давайте это сразу сделаем. 2, 2. Тут просто т 2 И при подстановке вместо вот 2ma2 вот сюда, мы получаем такое уравнение т 2 минус 2mg равно минус t2 плюс mg. Откуда мы видим, что 2t2 равно 3mg, и откуда т 2 равно 1,5mg. А теперь, если посмотреть на вот это уравнение, из него мы понимаем, что 1,5Mg равно m1g, откуда масса вот этого груза, который должен здесь находиться, вот здесь, будет равна 15 м. То есть, если подставить то, что нам дано в условии, мы получаем ответ, давайте вот здесь запишем, 2 25 килограмм. Нужно обязательно в ответ указывать размерность. Без размерности вам поставят только два из трех возможных баллов. Так, теперь давайте здесь сотрем то, что в центре находится. И посмотрим, куда же на самом деле двигались наши грузы. Угадали ли мы с направлением? То есть, если воспользоваться вот этим уравнением, у нас Т2 будет равно 1,5 МЖ... Минус 2 МЖ равно минус 2 МА2. Так, то есть если это посчитать, минус 0,5 МЖ равно минус 2 МА2. То есть А2 равно 2,5 метра на секунду в квадрате. То есть да, мы выбрали с вами правильное направление. Здесь у этого груза ускорения 2,5 направленное вниз. А у этого груза будет ускорение 5 метров на секунду в квадрате, направленное вверх. И также, если вы готовитесь к ЕГЭ по физике, то приглашаю вас подписаться на свой канал Эбонит Физика. Там я выкладываю 3-4 видео в неделю, посвященные подготовке к ЕГЭ по физике. И также у меня есть годовой курс подготовки к ЕГЭ по физике, где проходит 3 вебинара в неделю. Есть домашка, есть кураторы, в общем, все на высшем уровне. Жду вас, буду рад подготовить к ЕГЭ по физике. Всем пока!